Приветствую всех из Силенди. Сегодня я хочу показать вам промежуточный, ну некий такой рум-тур. Есть перегородки, каркасы перегородок и будет немножко понятно. Сделана уже электрика и в процессе монтажа делается вентиляция. Поэтому сейчас давайте я буду показывать и рассказывать. Возьму камеру и пойдем. Смотрите, что касаемо скажем так, финское качество там и так далее. В Европе все это, ну, якобы ну, должно быть там на высшем уровне, чуть ли тут не с палкой, шаг вправо, шаг влево. В этом доме, на втором этаже, вот мы находимся на втором этаже, это прагматичный достаточно дом, мне планировка в большинстве своем нравится. Здесь сделана ошибка. Ошибка сейчас выясняется. <с <provide> <с?> То есть кто будет оплачивать расходы на вот это мероприятие? Но суть в том, что все окна на втором этаже сделаны на 10 сантиметров выше, подняты. То есть они должны быть все, как бы, просто ниже на 10 сантиметров. Не размер окон, а вот сами по себе окна, линия окон должна на 10 сантиметров быть ниже. Здесь есть э, окна, которые должны были, ну, грубо говоря, в пол, выходят на балкон, балконная дверь там, и так далее, эти в пол. Остальные, которые выше, они должны быть просто на 10 сантиметров ниже находиться все сейчас будет решаться кто эту ошибку сделал либо завод-производитель элементов либо в проектной документации там и так далее между заказчиком и так далее компания которая строит генподрядчик Какие будут решения, есть несколько вариантов, посмотрим, мне самому интересно, чем это все закончится. Потому что объем работ, нет ничего невозможного, все исправить можно, это не проблема. Вопрос в том, какими силами. Есть один вариант, это поменять раз, два, три окна глухих, просто увеличить в размер на 10 сантиметров, тогда остается все нормально. Как бы верхняя линия остается та же самая, низ вырезаем, опускаем ниже. Делаем, меняем окна, потом дверь балконная, то же самое и еще одно окно. Они как бы просто в одной композиции. Это если перезаказать окна, которые будут больше размером на 10 сантиметров. Это один вариант. Либо второй вариант, когда выяснится, кто виноват, кто прав виноват. Они же будут считать, что им дешевле, как поступить. Мне абсолютно без разницы. Я все равно за свою работу получу деньги. Либо другой вариант, все окна вытаскиваем, снимаем, они уже смонтированы, мы их снимаем и опускаем полностью, проемы ниже делаем, то есть низ вырезаем, опускаем и вверх еще наращиваем, то есть на 10 сантиметров и опять ставим их обратно. Но тут вопрос в том, что опять же большие окна я не буду руками поднимать и так далее, это будет кран, их нужно снять, потом нужно будет их монтировать обратно. И так далее. Либо пускай гонят еще людей, каких-то физически просто, чтобы таскать их туда-сюда. Соответственно, посмотрим, как это будет. Это достаточно интересный такой щепетильный момент, первый раз на практике. Поэтому чудные дела твои, господи, здесь как раз-таки очень даже актуальная тема. Не знаешь, что ты увидишь, что ты встретишь, что, с какой проблемой ты столкнешься. За вот огромное количество, больше 30 лет уже... Профессии и не перестаю удивляться давайте погуляем как я и говорил это комната хозяйская спальня да, вот они окошки вот она дверь видите с таким эротичным порогом на данный момент то есть ну просто пока не видно и здесь вот раз окно два окно три окно дверь и вот это окно есть вариант просто перезаказать увеличить на 10 сантиметров Тогда мы просто вырежем низ. Если нет, то как бы тогда придется все это вытаскивать, э, опускать вниз здесь, опускать здесь и все остальные окна. То же самое придется делать. Все, которые здесь есть. Соответственно, цепляется как внутренняя, так и наружная часть. Там фасад частично сделан. Э, то есть там тоже под замену пойдет, е-мое, сколько. И мне понадобится леса полностью во все стены. Ну, короче говоря, это такое мероприятие непростое. Смотрите, я неправильно пошел. Давайте-ка я по-человечески зайду. В доме сделана электрика. Уже делали электрику. Два фина, они справились за два дня. Без проблем. Пожалуйста, вот вам коробки, которые стоят. Все стандартно, стандартная схема, как везде все и работает. Вот эти синие упоры, да, они ставят на тройных, можно их ставить, либо сюда доску увеличивать, ну, жесткость придавать, ну, до конца ее делать, до стойки, до следующей, тогда будет жесткость, из-за того, что вот так происходит. Они первую крепят, потом идет через соединитель, опять через соединитель, сюда ставят упоры, сюда ставят упор. Эти упоры будут упираться в заднюю сторону, в тыльную сторону гипсокартона с этой, ну, этого листа. И все, они будут жестко. А за счет вот этого переднего, они не смогут выехать вперед. За счет переднего листа. То есть система очень простая, грамотная для монтажа, для удобства, для всего. Мне очень нравится. Ну и тут дело привычки. Смотрите, вот этот дверной проем в хозяйскую спальню. Здесь балкон. Это дверной проем. Мы заходим. Заходим. Как я говорил, грамотное решение это окно здесь. Здесь будет спинка кровати. Очень грамотно, очень прагматичный дом, который мне очень нравится. С такими решениями. Вот. Затем, эта перегородка. Здесь заходим, и мы попадаем в гардероб. Это гардероб. От сих до сих. Перегородки, они то широкие, то узкие. только связаны с тем, что есть еще и коммуникации. Вот. То есть это гардероб, здесь будет спрятан, ящик будет стоять еще дополнительный, и это все будет где-то в шкафу и так далее, то есть коллектор. Выходим обратно, сейчас у нас просто сегодня вентиляционщики приедут еще делать, поэтому все такое непонятное. Вот они используют утеплитель какой для труб, уже готовый и так далее. Все это собирается, режется, склеивается, там пенится, гидроизолируется. Не гидроизолируется, а теплоизолируется. Значит, идем по коридорчику. Здесь получается некий зал вот от этой перегородки, от этой, с большими окнами, с балконом и до хозяйской спальни. Здесь может быть телевизор будет, диванчик и так далее. Достаточно светлый, ну такой светлый вариант э, зала на втором этаже. Здесь идем, попадаем, это санузел второго этажа, здесь будет унитаз, раковина, да, может быть какой-то шкафчик, душа здесь не будет. Хотя размер большой, но люди не делают, незачем, потому что здесь у нас идет, это либо радоновая вентиляция, да, это радон, а это фановый стояк идет на крышу. Ревизию. Здесь заказчик захотел, чтобы ревизия была еще и сверху одна. То есть тут их две штуки получается. Здесь вот такой небольшой поворотик и так далее с изломом. Я терпеть не могу эти перегородки, их в монтаже и так далее. То есть ну, дофига проблем всяких разных. Потом малярам тоже мучиться. Ну, в общем, это не такая хорошая идея, скажем так. Ну, здесь все-таки... Истечение обстоятельств видите да, как тоже коммуникации значит перегородка большая коммуникации нет перегородка простая коммуникации есть опять перегородка большая но вот здесь когда вентиляционные выходят они идут в армофлексе в черном этом это вот кстати есть вариант самоклейка для шва армафлекса заклеивается Видите, да? Юбки наклеены. Либо есть другой вариант, еще клей. Такой вонючий, зараза. Здесь у нас, когда вот такие трубы приходят, она там что-то 180, по-моему, и нам уже не попасть. 200 только-только вот проходит. 200 Поэтому вот так вот нарезаны кусочки и так далее. То есть, видите, какие кусочки остаются. Но мы хотя бы, по крайней мере, можем туда ну, гипс Чуть-чуть закрепить. Хотя бы чуть-чуть. Это тоже для нас ну, некая помощь. Вот. Это такая некая спальня-кабинет. Но ну, больше все-таки кабинета а не спальня. Тут можно, конечно, спальное место разместить. Ну, такое себе. Смотрите. И вот здесь еще одна спальня. Вот она. То же самое. Есть окно, будет кровать, спинка кровати. Очень удобно. Здесь у нас разделяется с хозяйской спальней гардеробом то есть раз перегородка два перегородка и будет куча вещей то есть по поводу звукоизоляции кто переживает э, кто переживает по таким вещам как якобы вот по контура нельзя делать никакие там усиления и так далее ребята инженеры на то и инженеры они считают они дети считают э, поэтому и не дано строителям считать э, что и как это идут усиления усиление по стенам то есть здесь нужно будет гипс крутить полностью по всем как горизонтально так и вертикально нужно будет прокручивать это сделано с этой стороны и такое же точно такое же есть с этой стороны здесь мы просто еще добавим вертикальные дополнительные стойки и все вот так вот получается я не рассматриваю вещи как вот, это так или не так. Есть инженеры, у них огромный опыт. Они прекрасно понимают, когда каждый начинает заниматься своим делом, все становится в разы проще, лучше и качественнее. Я не беру качество исполнения работ. Это совершенно другие вещи, это разные вещи. Это никаким образом к национальностям не относится. А, что хотел сказать еще по поводу лестницы. На мой взгляд, вот эти лестницы... Самые идеальные, одномаршевые. Все, нет никаких ни поворотов, ничего. Много света попадает вниз, легко подниматься, легко заносить что-либо. Это очень прагматичное решение, на мой взгляд, и мне оно очень нравится. Так, спускаемся вниз на первый этаж. Так, отходим, отходим, спиной встану сейчас к входной двери и вот смотрите здесь ну это уже фанера здесь она с этой стороны темная а с другой стороны белая это техническая комната там все коммуникации тепловой насос и так далее то есть ну это все закроется есть отдельная дверь рядышком там вент агрегат стоит и так далее здесь с этой стороны мы смотрим получается сразу заходишь слева выключатель еще что-то тут такое выключательное и шкаф ниша есть для шкафа а здесь же есть ревизия еще одна но я как уже говорил что этот заказчик захотел вот именно и внизу и наверху ну хозяин барин кто платит тот и музыку заказывает здесь будет конденсат для слива кондиционера то есть кондиционерные трубочки у нас внутри туда уже запущены наверху кстати не показал поднимусь если не забуду покажу значит здесь у нас идет санузел Унитаз, раковина и так далее, да, как вот при входе. Вот вход, вот человек зашел, вот здесь санузел. Здесь комната. Сразу заходим. Это комната хозяйки. Очень большой размер, шикарный. Здесь будут стоять мебель, там стиральные машинки и так далее. То есть очень, очень даже хорошо. Здесь заходим, здесь уже баня. Здесь идет, с этой стороны идет душ. От стены, от наружной стены будет душ. И вот видите полосу красную? Это будет баня. Но здесь будет полностью стеклянная стена. Поэтому соберем. Здесь будет гипс. А здесь будет уже вагонка. Ну и мы строить, конечно же, не будем никакую перегородку. Есть трапы. Обратите внимание, я сейчас перешел через перегородки. Есть трап один. Это баня. Он сухой. Он подключен к этому трапу. Этот уже нормальный, обычный трап. И будет здесь душ. Здесь в данном случае одиночный душ. Но я тоже, честно говоря, не совсем до да понимаю. Вот два душа в одном месте, вот две лейки. Ну, было бы логично, если бы где-то в отдельности. Ну, как бы если с любимой, такие под одной лейкой хорошо. Как-то я вот, вот за это не очень понимаю. Смотрите, дальше идем. Выходим обратно из бани, из банного комплекса. То есть, эта часть, она просто как сразу отсюда, техническая. Все, здесь только туалет. Лестница на второй этаж пошла. Здесь заходим в зал. Зал немножко темноват, вот в этом варианте. Но у нас еще пленка не снята до конца, и сейчас солнце не на этой стороне. Поэтому чуть-чуть он темноват. Но это не хорошо и неплохо, это нормально. Я, кстати, к этому отношусь более-менее нормально. Почему? Потому что есть второй зал, и он наверху, и он светлый. То есть здесь это не ущербно. Наоборот, когда хочется посмотреть телевизор, какой-то фильм или еще что-то, то вот как раз летом, в летний период, да, это очень комфортно, это удобно. И жары не будет столько. Вот. Поэтому здесь вентиляция для притока, короче говоря, для камина, вот эта труба, находится... Значит, окна, окна, дверь, балкон. Ну, здесь не балкон, здесь терраса. А здесь будет кухня. Вот от этой перегородки и все по этой стенке, это будет кухня. Кухонная мебель стоять. Поэтому я считаю, очень мне нравится. вот Хороший, это не, смотрите, этот дом не молодой хозяин. Это человек, который уже к 50 годам. У него уже... Взрослые дети, ну, он уже как бы, вот. То есть, ему не надо там детский сад разводить или еще что-то. Смотрите, сколько гипса у нас. Да? То есть, по высоте. Мне выше, чем, вот, выше, чем пояс для меня гипс. Сверху идет, это влагостойкий для душа. Этот вниз идет, весь крепкий гипс. Это непростой гипс. Это для стен и перегородок. И вот вторая пачка. Это, То есть мы собрали в две пачки из трех пачек. Потому что с завода приходят они чуть-чуть дробленные, поменьше размером. Большое количество. Мы уже часть начинаем использовать. Вот. Что здесь еще хорошего? То есть вентиляцию. Кто смотрел... Ой, старый у меня ролик есть, где я показываю, как это делается. То есть когда натягиваешь, вот именно на межэтажке, трубы уже присутствуют, потому что по-другому никак не сделать. Они, разводка делается в межэтажном перекрытии, закрывается. И тогда уже труба все-таки опускается вниз, никак невозможно натянуть, там вырезать ровно и так далее. Поэтому я вообще не заморачиваюсь, я просто вырезаю в нахаловку и потом делаю такие заплатки. Для меня сделать так проще, и я ничуть не теряю, ни я, ни заказчик не теряет в качестве. Это стоит 3 копейки вообще. Кусок пленки, который у нас уходит в отходы. Ну, просто пленка, которая закрывает окна. Ну, это первичный же, конечно, это пароизоляция и так далее. Но вот такая вот ерунда. Здесь не обязательно даже полностью проклеивать, потому что в межэтажном пароизоляция не нужна. Вот. Что еще сказать? Здесь клееная балка большая достаточно большая клееная балка есть вот такие балки хорошие вот они розеточки все коробочки коробка коробка у нас электрики делают по принципу такому на кухне мы всегда после того как они сделали свою работу они оставляют одну розетку здесь будет либо Вентиляция там для вытяжки или чего-то, они ставят в общем, одну включенную розетку, подключенную точнее, подключают автомат, э, двойная розетка. И розетка на 380, всегда тоже есть подключенная. То есть это если где-то зимний период, осенний и так далее, можно включить сюда обогреватель на 380. Вот это просто крышка, она старая уже используется, это которая у нас есть в магазине. Вот как раз-таки она просто должна стоять ну, в бок. Это должно быть снизу. То есть вы просто посмотреть можете, понять принцип. Сюда, если вода попадает, она стекает. На заход, кабель, он идет в нижнюю часть. Это просто, ребята, поставили из-за того, что банально она старая, она временная. Потом поменяют, они приедут, когда уже все будет готово. Мебель встанет и так далее. Что касаемо розеток наружных, вот они стоят такие, с зелененьким, с зеленой каемочкой на наружные стены, я уже объяснял почему. То, что там начинают говорить, э, затронуть-то тему хочется, кстати, это как ответ на вопрос, почему, вот там человек-паук разматывает и так далее, вот здесь они поднасрали мне, засранцы, только сейчас увидел, у меня будет здесь стойка еще дополнительная, мне нужно будет вытаскивать и передергивать. Ах они а разгильдяи, блин. Ну ладно, здесь несущая балка, поэтому... Ну пускай. Пущай будет так. А, хотя это здесь баня, потолок будет опускаться. Ну посмотрим, как сделать. Там еще будет напиваться. Думаю, что решим. Значит, что касаемо электриков, да, и вообще вот говорят, вот, что это такое, вот человек паук мотал, тут провода. Ребята, вы что-то там себе напридумываете, какие-то идеи, э, с качеством, еще с чем-то. Они сделали это за два дня. Оплата труда это индустрия. Вы не путайте нифига вообще с частными заказами и какими-то личными. Да. Вы можете у себя проводочки, хоть там по лазерному уровню, каждый выводить вертикали, горизонтали, линии там отмерять столько или стока. Ради бога, делайте, но вы никогда не продадите эту работу. У вас никто ее не купит, потому что ваша цена будет просто неадекватная. И поэтому вы тратите свое время в таком количестве, которое, по сути, не конкурентно способное. Так что делайте выводы. И кто что говорит, этот кабель, он в тройной изоляции. В чем проблема? Проблем никаких нет. У нее есть наружная изоляция, потом изоляция еще внутри которая не горит, специальная такая она крошется, если ее взять. И каждый провод по отдельности тоже в своей изоляции. В чем проблема? Эти провода абсолютно предназначены для того, чтобы их проводить самостоятельно. Это сама достаточные провода. И еще вы забываете о таких вещах, как пожара. Вы говорите, вот пожароопасность, да, в гофре надо, в гофре. Гофра, ребята, если бы вы знали, она тоже является пожарным элементом. То есть она предоставляет огню возможность перетекать или переходить в другие помещения вообще в конструкции заходить кабель он будет работать ну, скажем если что-то произошло он локально локально и все и он как бы потухнет не будет ничего происходить ну куда-то распространяться если сделать гофру то тогда гофра сможет предоставить возможность огню переместиться в другое помещение либо в конструкцию либо еще как-то поэтому очень даже спорные вопросы и то есть требований нет никаких чтобы вот обязательно нужно делать вот именно так все по-другому никак это все фигня полнейшая есть такие вариации видите ребята поставили они просто есть заводские коробочки Сюда подключается либо гофра, либо трубка. Это уже фиксированная. То есть у нас нет таких в магазине. Мы, по-моему, сейчас заказали только отдельно одевающиеся, если кто-то захочет. Ну, под гофру или так далее. Вместо таких защелок фиксаторов можно будет такие прищелкивать, в которые подсоединяется гофра, либо трубка. Вот. Это кондиционер. Вот, как я обещал, я поднялся. Вот, две трубки кондиционера и это конденсат да, для слива конденсата трубка идет плюс электрокабель все достаточно просто поэтому изучайте вопросы изучайте анализируйте что можно что нельзя доверяйте больше специалистам инженерам они в своей практике прекрасно понимают и знают, как нужно поступать, как нужно делать, что нужно делать. Это люди, которые занимаются расчетами. Простой обыватель, ему невозможно никаким образом рассчитать. Почему? Потому что это связано с тем, что у вас недостаточно опыта. Точнее, он совершенно отсутствует, этот опыт. И в связи с этим бессмысленно. Вот я когда читаю комментарии, их очень много, ну сразу понимаешь уровень знания человека, когда мне говорят «О, так нельзя!». Ну понятно, человек, возможно, узнал один только вариант, да, и у него больше других вариантов даже нет. Он не предполагает, что есть другие варианты. А я на его случай могу там три или четыре или пять вариантов предложить. То есть, ну и как, <laughs> как, как относиться к этому? То есть, ну вот самое плохое, что люди сразу начинают тут. Вот это не так! Это вот не то, это не все. Есть очень много разных правил, разных требований, разных вариаций. И поэтому простой обыватель даже не может предположить о возможности чего-либо. Я провел вам экскурсию, рассказал, что увидел, то и рассказал. Делайте выводы, пишите комментарии. А на этом попрощаюсь, пожелаю всем удачи и до новых встреч!